В июне 2018 года на данный танк устроили марафон, и он по факту проходит очень незаметно. Одно из условий это, ну, просто играть каждый день, но вернемся к танку. Скажу сразу, что данный аппарат мне очень нравится, и играть на нем мне нравится больше, чем на Черчилле 3. Возможно, потому что Excelsior это гибрид ТТ и СТ, и этим надо пользоваться. Кстати, мой совет, играйте в основном по СТ направлению, и кстати Excelsior мне напоминает больше всего КВ-5. Если ты задумался о купить или не купить этот танк, то я тебе хочу спросить одну вещь, для каких целей ты хочешь его приобрести? Если для фарма, то категорически нет, если для фана или просто поиграть, тогда да. И не забывайте, у него пока еще льготный уровень боев, и только это нас спасает. Все дело в том, что данный танк просто не может нормально фармить, из-за своего самого ужасного на уровне пробития, не только у тяжа, но и по другим классам техники. Данный танк очень голдозависим, соответственно. Вы не подумайте, я не призываю, но к этому заключению приходят все владельцы данного танка рано или поздно. Удовольствие игры на данном танке получаешь исключительно тогда, когда в твоем боекомплекте 70 на 30%, где 30 это соответственно ББА, 70 это голда. Да, в нашей игре полно картона, но встретив напротив себя другого тяжа, вы столкнетесь с неудобством его пробития. Хотел бы оговориться в том плане, что если наш противник на большом удалении, то тут дело полностью шлак. Но если вы в клинч на близком расстоянии, то тут уже дела обстоят чуть-чуть лучше. Кстати, данный танк очень хорош в ближнем бою. Даже с нашим плохим пробитием в ближнем бою мы можем выцеливать уязвимые места бронированных танков которых у каждого танка предостаточно. С маленькой оговоркой, если в наш противник не японский танк. Японские танки, в особенности в лобовой проекции, это фиаско для нашего танка. Вы, конечно, можете сказать, что я и на большой дистанции могу выцелить уязвимые места, но поспешу вас огорчить, наша точность на данном танке оставляет желать лучшего. Единственное, что радует в нашем орудии, это скорость перезарядки, что дает нам возможность разбирать мелкоуровневые танки просто на ура. Но не стоит забывать, что альфа у нас очень маленькая, но мы так быстро реализуем свой ДПМ, что этого просто не замечаешь. Да и ХП на таких уровнях очень-очень мало у противников. Кстати, показатель склонения орудия 13 градусов вниз, и башня наша расположена чуть впереди, а не по центру танка. И это добавляет нам небольшие плюсы при игре от рельефа. Эх, еще бы брони в лоб накинуть, но об этом чуть-чуть позже. Орудие хоть одна из самых важных деталей в нашем танке, но и другие факторы могут выправить положение даже с плохим орудием. Пришло время обратить внимание на бронирование и мобильность. Начнем, наверное, с последнего. С мобильности данный аппарат резвый. Ну, как резвый, в сравнении с другими тяжами уж точно. Мы имеем один из самых лучших показателей в скорости среди ТТ 5 уровня. Это 38 км вперед и 12, соответственно, назад. Это сразу чувствуется в начале боя. Мы хоть и тяж, но закружить нас тяжелее, чем в других. Все благодаря лучшей скорости поворота на месте. Иногда нас это спасает, когда в борт залетает нам какая-нибудь ЛТ-шка, либо особо быстрая СТ-шка. Недаром в начале видео я рассказывал про то, что это смесь ТТ и СТ, поэтому ездите, еще раз повторяюсь, именно с ст и от вас КПД будет гораздо, гораздо выше В общем, в мобильности у нас одни плюсы Этот малыш, ну какой хотя с другой стороны малыш Размеры наши все-таки не такие уж и маленькие И габариты у нас все-таки великоваты Хотя при таком размере у нас лучший показатель маскировки среди тяжелых танков Но этот фактор нам будет не очень полезен в большинстве случаев так как еще раз напомню, что данный танк хорошо себя реализовывает именно в ближнем бою, где маскировка в принципе не нужна. Но иногда в конце боя, когда будет оставаться мало танков, это все-таки может сыграть свою решающую роль. А напоследок поговорим о втором по значимости показателе у танка, это его бронирование. И тут не все так плохо. Я бы даже сказал хорошо в большинстве случаев, если против вас, например, не то же самое КВ-2. Тут уже в большинстве случаев вам прямая дорога в ангар и с этим уже ничего не поделаешь. Если посмотреть на показатели цифр, то они составляют 114 мм, что в лобовой проекции корпуса, что в передней части башни. Лобовое бронирование танка довольно-таки неплохое для своего уровня, и ну, за исключением конечно, верхней и нижней полочки в лобовой проекции корпуса, там у нас 54 мм. Но хотел бы в защиту сказать, что там углы очень-очень хорошие, ну тоже хорошие, нормальные углы, и по, по факту приведенка составляет у нас 170 мм брони. Кстати, к минусам бронирования данного танка я бы отнес прямые углы брони, что не дает нам приведенку. И если у вас в лобовой было 114, то по факту 114 будет всегда. Но ромбовать на данном танке можно и нужно, но доворот не должен быть сильно большим, потому что хоть у нас и экраны там и борт... Относительно нормально, если память не изменяет 60 мм. Но вытанковать большое количество урона нам не получится, потому что туда будет заходить практически все. Урон впитывается бортами просто на ура. Поэтому я бы вам посоветовал чуть-чуть доворачивать корпус. Не очень сильно, но и не очень мало. Потому что любой доворот уже дает вам небольшие плюсы бронирования. Подотожив все уже сказанное и закончу все это модулем. Я хотел бы сказать, что. Обязательно ездите с СТшками. В СТ направлении ваша сила с тяжелыми танками лучше не связываться в начале боя, поберегите свое ХП. Не забывайте, что у вас есть неплохие углы склонения орудия. Пользуйтесь рельефом и не высовывайтесь понапразну. Если посмотреть на бронирование нашего танка и размеры корпуса, с одной стороны, мы да, страдаем от артиллерии, потому что ей очень легко в нас попасть. Но с другой стороны, могу вам сказать, что лично из-за своего опыта большого дамага по крайней мере по танку не приходит. Единственный минус – это большие габариты, что не позволяет нам хорошо прятаться от артиллерии. Если говорить про модули, то тут все стандартное, просто, как любого тяжелого танка. Вентиляция, досылатель и обязательное сведение, потому что сведению данного танка при его тальфеи и скорострельности нельзя позавидовать. Все-таки сведение у нас плоховато. И, кстати, если вы все-таки решили приобрести данный танк, то я еще раз могу вам сказать, забудьте про фарм. Истинного удовольствия можно получить на данном танке, только играя на голде. Но еще раз я вас не призываю, просто рано или поздно вы это просто ощутите. Ну а на этом я прощаюсь, спасибо, что посмотрели данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. Пока-пока.